Осень. Сегодня уже 5 ноября. Такая погода у нас стоит уже давно. Солнце очень редкий гость. Ноябрь. Да, ноябрь. Уж рощи отрыхают последние, ветви... последние листы с ноги своих ветвей. Грустно немного. Всем привет. Привет, друзья. Давно я не выходила на свой балкончик. И уж тем более не гуляла по нашей роще, по нашему взмору. Сегодня суббота. У православных Дмитриевская суббота. Дмитриевская. память всех усопших. Их много в этом году усохших. В России, в Украине, всему миру. Везде идут какие-то неразберихи, войны. Но времена года не зависят от них. Они идут вперед, меняются. Сейчас, наверное, мы приближаемся к самому. Да и не, наверное, а точно К самому темному времени суток Но скоро декабрь И скоро снова будет расти наше солнышко А сейчас его у нас и вообще не видно Всем хочется от души пожелать Пережить эту грустную осень Эту нашу сердечную печаль Ну вот у нас здесь Асина растет. У нее еще такие салатовые листья. Пока она самая последняя сбрасывает свой наряд. И впереди вот здесь налива леон. А дальше липа спряталась чаще. У нее еще листочки держатся со стороны Со стороны севера даже и со стороны юга Стоит еще нарядное осеннее. Да, сегодня говорить мне особенно нечего, мне тоже немножко грустно. Но все равно надо держаться. Надо держаться. Надо пережить этот кошмар, который на нас навалился со стороны воинственной российской верхушки. Когда они, наконец-то, утихомирятся? Когда к нам придет мир? Я очень надеюсь на то, что я и мы все доживем и увидим весну, весну нежную, цветущую, светлую, без всякой войны. Хочу сказать большое спасибо всем воинам, и людям, защищавшим Украину, слава Украине, слава ее героям. Удачи, друзья!